Приветствуем вас на канале Альтераэр. Сегодня мы сдаем объект в село Готное. Здесь была реализована система вентиляции, точнее приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла на базе винтовой установки Майка VS 320 KB. Здесь мы видим саму установку с рекуперацией тепла, видно сам рекуператор, фильтры и блок автоматики. Забор воздуха осуществляется через наружную комби или решетку. Мы видим здесь забор воздуха и выброс воздуха. Другие выходы, которые мы видим, их два, это подача воздуха чистые зоны. Идет через шумоглушитель И через шумоглушитель мы видим вытяжку из э, грязных зон. То есть это санузлы, это зона кухни. Сейчас мы находимся в зоне спальни. Мы видим здесь э, смонтированные пленум-боксы, которые в дальнейшем после зашития гипсокартона будет установлен линейный диффузор от компании Madel серии «Лук». Организация воздухообмена в этом доме осуществлена следующим образом. Мы подаем чистый воздух в зоны, где пребывает человек, где он отдыхает. Это спальни, это зона гостиной. И забираем воздух уже отработанный из зоны кухни, прежде всего, чтобы запахи не уходили в другие чистые зоны. И забираем также из санузлов.